Сегодня мы готовим для наших любимых девушек вкусный горячий завтрак. Ну что, друзья, сегодня мы готовим быстрый и очень вкусный рецепт для наших любимых девушек. Не забудьте подписаться, поставить лайкосик, нам будет очень приятно. Вот, Продолжим. Нам для этого рецепта потребуется хлеб, пару яичек, сырок натерт уже и ветчина. Можно использовать колбасу, можно использовать абсолютно любой хлеб, который у вас есть. Ну я в магазине увидел вот этот хлебушек, он мне понравился, поэтому я взял его. Можно использовать обычное яйцо и не обязательно это готовить, так как сейчас буду готовить это я. Я вам сейчас в дальнейшем расскажу, что это можно сделать и иначе. Что ж, давайте приступать. Так, сначала мы начнем с подготовки хлеба. Для этого мы возьмем так, ложечкой и попроминаем в них серединку, сделав вот такую вот лунку в них. сегодня на мультипекаре, абсолютно точно так же можно приготовить это на сковородке. Нам для начала нужно обжарить хлебушек, дать ему корочку, поэтому выкладываем его. На пекаре намного удобнее, ну, либо на гриле, потому что можно просто его так раз зажать, и он сейчас там поджарится буквально секунд 30, чтобы появилась у него корочка. В это время мы возьмем нашу ветчинку, просто ее ну, некрупными кусочками нарежем. Ну что, наши клепцы уже поджарились, у них корочка появилась. Теперь достаем их из мультипекаря. Видите, для... сейчас объясню, для чего эти были ванночки. Сюда мы берем и закладываем ветчину в одну из. Закладываем ветчину. Можно использовать колбасу, можно использовать хоть что хотите, хоть бекон без разницы абсолютно Все, так, посыпаем теперь это все дело сырком сыра много не бывает это уж точно приминаем это еще все, сложили мы колбасу и сырок, теперь надо туда нам вбить пару перепединных яичек Почему перепелины? Потому что, ну, сами видите, они маленькие. Здесь отлично будут смотреться. Все. Теперь мы второй, вторым кусочком хлебушка накрываем это дело. И отправляем обратно либо в гриль, либо в пекать. И хорошенько это прижимаем. Ну и все, оставляем так на минутку-две. Там уже сейчас посмотрим, как расплавится сырок. Так, ну что, прошло 2 минутки. Так, ну сырок расплавился, потек, значит, думаю же все готово. Снимаем. Сейчас будем смотреть, что у нас получилось. Что, друзья, готов наш горячий бутерброд, можно назвать как угодно его. Делать можно абсолютно легко и на сковородке. Просто берется хлебушек, обжаривается со с одной стороны, поджаривается вернее. Можно на сливочном маслечке, только не на обычном посолнечном растительном, потому что сильно оно впитается в сам хлеб. Вот. После этого берете также, туда, складываете сырок, колбаску, допустим. Можно взять туда. На самом деле в верхнем кусочке вырезать серединку, туда вбить яичко и замечательно это также обратно положить на сковородку, вернее не на сковородку уже, а довести это в духовке, где-то плюс-минус там 160-180 градусов, оставить там минута буквально на 5 максимум, чтобы уже белок схватился, но желток остался еще таким жиденьким. В общем пробуйте, экспериментируйте, классный рецепт на самом деле. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами были вкусняшки от Яшки. Всем пока!